Привет, что? Я тут решил постучаться в этот канал, потому что он все-таки мой. Вот ты человек, который сюда сейчас зашел, потому что тебе пришло либо уведомление, либо ты просто зашел на этот канал специально, посмотрев, что здесь что-то происходит или нет. Так вот, что ты думаешь, что мне лучше с ним сделать сейчас, вот, в данный момент? Вернее, что сюда снимать? Да, я хочу сюда снимать. Прямо так вот сразу вам я скажу. Я просто зашел сюда с вопросом. Что вы бы хотели видеть на этом канале? У меня есть, конечно, пару идей, но мне просто интересна ваша обратная реакция. Сколько вас вообще здесь посмотрит? Какие шансы вообще этот канал возродить? Просто, чтобы вы понимали, сейчас с моим каналом, если его сравнивать с машиной, примерно вот такая вот ситуация. Вроде все нормально. Но как но... бы вот что-то не то, да. Надо что-то сделать как бы. Хороший вопрос назрел, на который только вы сможете найти ответ. Потому что видите, какая съемка камеры у меня? Ну, вот это вот. Да, я помню, на этом канале выходило видео временное, как и это будет временное. Про то, как я просто говорил, типа, вы что здесь делаете вообще? Я вообще-то там. Сейчас меня и там нет, да? Хотите сказать? Ну, да. Но дело в том, что все-таки я решил, что я не хочу вот этот канал бросать. Там, окей, будут тачки. Это я решил. Что делать с этим? Помоги сделать это мне ты. Ну, так вот. Видео выходило, но я там как бы просто, просто ради эксперимента. А сейчас... Я с серьезными намерениями сюда пришел. Потому что жалко мне этот канал, что он так стоит просто так. Простаивается, испортится. Итак, повторяем. Что же я хочу сделать? Во-первых, вернуться сам. Во-вторых, тут вон что происходит? Давайте, реально. Накидывайте идею, а то я уже устал его держать в микрофон. Пять минут держу его. Я, то я его все это время сейчас держал. А ты его пять секунд держишь, понял? Пожалейте, пожалуйста, меня. Ну вы знаете, что делать. Все, я все сказал. Я знаю, можно было бы короче, конечно, но мне хочется вот побольше уделить эфирного времени сейчас, потому что камера крутая, короче. Приближай, приближай. Мне нравится, как она в зуме снимает. Вообще кайф. Я просто там размытый, наверное, фон. А я вообще четкий, да? Ну все, Тимур. Давай пока.